Сегодня мы поговорим о типах питания животных. Ко мне в клинику часто обращаются с советом, с рекомендацией о том, как лучше кормить животное. Есть приверженцы, владельцы, которые дают корма, скажем так, в пакетиках. Есть приверженцы, которые дают корма сухие. А есть люди, которые кормят животных со, со, со стола. То есть то, что едим сами. Давайте тихонечко, быстренько разберем э, все это подробно. Если вы кормите кошку, собаку кормами, скажем так, коммерческими, ну, хорошей, средней, средней марки, средней линейки, не надо брать дешевые корма и не надо, нежелательно брать корма в развес из, из мешков, а вот лучше взять упакованные и вот эти вот. вот. Можно давать корма, можно кормить животных этими кормами, если привыкла кошка, допустим. Можно давать сухие корма и корма в пакетиках. Это только одной марки. Вот. Не менее важный фактор в том, что, допустим, написано на упаковке, допустим, я образно говорю, 60 граммов в сутки вашему питомцу по весу. 60 граммов в сутки. Будьте добры, пожалуйста, насыпьте 30 граммов утром. Она съела, вода стоит в волю. Вот она стоит в воле. Съела, не надо бояться, что мало. Я хочу убедить вас в том, что не надо бояться, что мало. Корм концентрированный, сбалансирован по всем витаминно-минеральным, сбалансирован по белку, по, по, по всем показателям. Вот. И животному на ее энергию, на, на, на, на, на то, что сколько она тратит энергии в доме, бегает там, спит, лежит, ходит там, э, ведет жизнь деятельность свою. Хватает этого. Вот. Хватает. Следующая порция кормления будет вечером. Вторые, допустим, 30 грамм. если там 60. Допустим. Все, хватит. Водичка пусть будет, Попила, все. Ни в коем случае нельзя делать так, чтобы корм оставался в миске, в чашке. Нельзя этого делать. Вот. Можно чередовать, допустим, какое-то определенное время покормить сухими кормами. Ну, не стала она есть, но ну, нарушился ее аппетит. Ну, надоело ей. Можно дать в пакетики этой же марки, этой же этой же фирмы корма. Можно дать в пакетики. Или, допустим, утром можно дать сухой корм, а вечером можно дать пакетик. Вот это можно, ничего страшного. Животному даже еще и лучше разнообразие. Многие владельцы животных кормят кошек, собак, своих животных со стола. То есть то, что едим сами. Что можно давать из этого? Очень показан животным рис, потому что он не аллерген, потому что в нем хватает витамины, минеральных и всего того, что необходимо животному для жизнедеятельности. Можно давать курицу, вот, можно давать печень. Говяжью можно давать мясо, не надо забывать, что это хищник, вот, можно, это все можно, можно дать растительную диету, картошку, капусту, морковку, огурец можно дать, перец болгарский, лук батун, летом, весной там на даче, вот, едят многие животные, это поедают очень даже хорошо, в лечат, как что нет, можно и можно, вот, можно давать кисломолочные продукты, кефир, бифидок, простоквашу, сыворотку, вот, творожок можно дать, Яичко разбить раз в 3-4 дня, съезд с удовольствием, съезд киска. И вот эти корма, вот, которые сейчас осталось своего, то, что мы едим, это условия. Обязательно необходимо балансировать по витаминно-минеральному питанию. Рацион все равно беден. Беден, слаб. Нехватка кальция, калия, кальция, магний, там, допустим, вот это. А это все балансируется. В зоомагазинах великое множество этих витаминно-минеральных добавок. Если еще не будет, вопросы будут вопросы, вы тоже посвятить следующее видео этим вот витаминно-минеральным добавкам. Да. Очень важное замечание. Определиться. Либо вы кормите корм, только со своего стола, то, что мы едим сами. Супчик там можно какой-то, кулешка, кондер, там все это делать. Можно все это делать. Сливочное масло очень показано. Граммов там 10-10 в 2-3 дня сливочного масла это очень показано, всем животным вот. можно кормить кормами коммерческими, ни в коем случае нельзя смешивать кормление если вы сегодня покормили со своего стола или там утром дали рисовую кашу а в обед или вечером дали пакетик корма, категорически этого нельзя, мы обманываем пищеварительную систему и у животного со временем могут быть проблемы надо помнить и знать о том, что у них совершенно другая система пищеварения все идет по другому вот так.